Здравствуйте! С вами Авто как надо И сегодня мы расскажем о Lexus 350X Но не об обычном, а Lexus 350L длинном Посмотрите, какой он длинный Зачем нужно было удлинение? Все очень просто Здесь в багажнике скрывается третий ряд Вот, разложенные сиденья Они детские, компактные Но двух детей посадить можно Машин с третьим рядом, багажник почти нет, но здесь он небольшой, но есть. Сюда уместится пара чемоданов или один компактный ребенок. Семейный автомобиль должен защищать не только взрослых, но и детей. Дети любят совать руки везде, куда не попугли. И если, например, ребенок потянется в багажнике зачем-нибудь, что произойдет? А ничего не произойдет, потому что здесь есть устройство контроля, усилия прижатия двери. Даже палец не зажмет. Передняя часть салона длинного рыца Ничем не отличается от обычного Здесь все знакомо, узнаваемо Приборный щиток, руль Самая заметная деталь Это огромный монитор по центру Который управляется джойстиком плавающим С удобной подставкой Там все функции, которые только есть Разъем питающий вот здесь Два локотники, Все удобно А все отличия вот там сзади Куда мы сейчас и пойдем Второй ряд Двумя полноценными комфортными местами Есть конечно место посередине третье Но оно жесткое и не очень удобное Но третьего можно перевести Зато там есть центральный подлокотник Очень хорошо развитый В нем подогрев задних сидений С регулировкой конечно Два больших подстаканника И бокс В котором еще два USB разъема дополнительных Все что нужно для сидящих сзади Попадаем на третий ряд Привычно складывается заднее сиденье. Ребенок пролезает в не очень широкую щель, но тем не менее помещается. И одним движением мы закрываем все, детей упаковали. Заодно обратите внимание на то, как выглядит задняя часть этого автомобиля. Здесь сделано все, чтобы замаскировать вот эту его длину и излишний объем стремительно ниспадающее стекло. Третье стекло, которое там есть для обзора ребенка. На третьем ряду. И общая линия крыши, хотя и более менее горизонтально, но все-таки покатая назад. То есть сделано все, чтобы показать зрительно. Эту машину не слишком длинная, не слишком массивная, особенно в задней части. Лица длинный Lexus RX, примерно такой же, как и обычный. Вот эта страшная маска. Здесь какими-то неуловимыми акцентами сделана чуть-чуть помягче. Все-таки машина-то семейная, не должен так уж пугать своими клыками. Автомобиль длинный, но очень маневренный Почему? Потому что у колес большой угол поворота Парковаться и маневрировать на нем достаточно легко Не только из-за камеры, а из-за того, что он просто очень маневренный автомобиль А кроме того, вот здесь есть фара боковой подсветки При повернутых колесах она сгорается и очень хорошо освещает темные углы при маневрировании во дворах Удобно и здорово Двигация по монитору с помощью вот такого солнца-подсказки. Цена тем, что двигается солнце вслед за движением джойстика. И каждое фиксированное положение здесь повторяется небольшой фиксацией джойстика. Элементы ретро в суперсовременном автомобиле. Круглые часики, очень стильно. Есть система автоматического оповещения о аварийном приближении. Если вы катитесь, сидите в телефоне, вот так вот смотрите, и не видите, что впереди вас машина и ваша правая нога не переместилась на педаль тормоза Lexus полегает красным сигналом в угловом стекле и предупредит вас, напишет, тормозите Мне всегда очень нравился RX он следовал за модой и в разные времена отвечал разным ее тенденциям но несмотря на то, что это откровенно асфальтовый автомобиль посмотрите, какой дорожный просвет этот кроссовер с легкостью преодолевает бордюр или вот такое импровизированное препятствие в городе он настоящий внедорожник. Вместительный, комфортный и очень быстрый. А кроме того, просто симпатичный. Ну ведь правда же, нравится? Представьте себе, что вы сидите внутри прозрачного аквариума и видите все, что творится вокруг, рядом с вашим автомобилем. А вот теперь мы взлетели над машиной и посмотрели на это сверху. Прекрасная функция, которая позволяет вам видеть все препятствия детей, забытую коляску, бордюры рядом с вашим автомобилем.